Мировая история бизнеса – это история развития человеческого рода. Миллион лет до нашей эры в мире зародился первый рынок. Выбор пищи стал разнообразнее, человечество обрело здоровье. В 1600 году начал формироваться мировой рынок. Товары начали перемещаться по всему миру, люди накопили богатство. За последние несколько тысяч лет бизнес непрерывно преподносил миру сюрпризы сюрпризом. С большим удивлением люди обнаружили, что мир становится все меньше и меньше, а рынок все больше и больше. А что происходит с твоей жизнью? Ты хочешь, чтобы она как мир становилась меньше? Или как рынок увеличилась? Представь себе такую жизнь. Ты больше не связан деньгами. Ты можешь показать миру истинного себя. Ты свободно распоряжаешься временем, наслаждаешься высоким уровнем жизни. У тебя много друзей, тобой восхищаются, тебе аплодируют. Или путешествуешь по всему миру, едешь куда хочешь и когда хочешь. От твоей мечты тебя отделяет только один шаг. Основатель корпорации Тиньши, председатель правления господин Ли Цзинья, уже давно построил стабильную платформу для создания бизнеса. В будущем она свяжет все страны и регионы мира. Уже сегодня в компании 40 миллионов семей, стабильных потребительских структур и бизнес-партнеров. Эта платформа подходит для любого человека. Особенно она любит тех, у кого есть мечта. Она не просто предоставляет шанс, но и полностью меняет нашу жизнь. Скажи, чего ты еще боишься? Тебя очень мало знакомых? Ничего страшного. У Тиньши есть уникальная бизнес-модель. Один бизнес, два крыла. В будущем твой бизнес – это целая структура, в все связано между собой. Поэтому приготовь заранее загранпаспорт, потому что скоро ты объездишь весь мир. Не понимаешь, как вести свое дело? Ничего страшного. С такой любящей и признанной компанией, с таким гремящим по всему миру брендом, с таким многообразным и высококачественным ассортиментом ты легко начнешь свой бизнес. Самое главное, у корпорации Тиньши есть самый привлекательный в мире маркетинг-план, который будет для твоего бизнеса высокоскоростным двигателем в тысячу лошадиных сил. Только представь себе непередаваемое ощущение от стремительного взлета. Нет опыта в бизнесе, Ничего страшного. Тиньши – это университет без границ, в котором ты получишь лучшее в мире системное образование. И не надо переживать о том, какой у тебя диплом. Не надо беспокоиться о том, что у тебя нет опыта. От тебя требуется только верить в себя, а остальное предоставь Тиньши. Ты ничего не знаешь о рынке? Ничего страшного, у корпорации Тиньши собраны самые передовые в мире единые базы данных. Там есть финансовая статистика и информация о твоем бизнесе, кадровые ресурсы, административная и юридическая поддержка. Единые базы данных позволяют на деле осуществлять эффективную коммуникацию без помех, контролировать все возможные риски. Ты получишь полную всестороннюю сервисную поддержку. Ты наверняка не поверишь, что каждый сотрудник Тиньши, который правильно помогал тебе, вполне возможно, скрытый босс Тиньши. У Тиньши есть мотивирующая система по всему миру, благодаря которой только самые лучшие становятся твоими партнерами. Это Кузница Кадр, завод, на котором готовят бизнесменов. Это наша общая компания, каждый человек может развиваться в ней и добиться успеха. У тебя уже сильнее забилось сердце? Самое волнующее будет дальше. Обещание занять первое место под доходом партнеров Тиньши в индустрии бизнеса, прямых продаж в масштабах всего мира не будет пустым лозунгом. Мировые объемы Тиньши также должны выйти на первое место. Самое главное, твое влияние в общество будет расти вместе с бизнесом. Уважение и подчет, которым ты будешь пользоваться, тоже будут расти. Компания Тиньши станет первой в стране, первой в регионе, первой в мире. Начиная действовать, первое, что нужно будет сделать, сказать людям, сомневающимся в тебе, я смогу. Это, конечно, еще не все. Стратегия развития бизнеса Тиньши по всему миру на деле позволит тебе прочувствовать, каково управлять бизнесом в мире без границ. Это огромный бизнес. Тебе всего лишь надо присоединиться к нему в любой стране. И в будущем у тебя появятся бизнес-шансы и рынки во всех странах и регионах мира. Объемы в каждой из стран будут рассчитываться единой всемирной расчетной системой. Все уровни дистрибьюторских структур будут связаны общими интересами. Общие объемы будут работать на всех. Будет создан трубопровод богатства, передающийся из поколения в поколение. Нужно ли будет на новых рынках начинать все с нуля? Конечно же нет. Воспользуйся шансом, ускорься, а все мелкие заботы и хлопоты оставь для фенши. Неважно где, твой дистрибьюторский статус будет таким же. Самое потрясающее, на каждом новом рынке у тебя будет два дополнительных номера. Каждый из них – это будущий шанс приумножения богатства. Нужно ли бояться того, что ты ничего не знаешь о новых рынках. Профессионалы из администрации Тиньши – это твой надежный ты. Начиная с регистрации юридического лица и оформления сертификатов на продукцию и заканчивая информационной поддержкой и оформлением виз. За любое дело есть ответственный специалист. О любом твоем шаге будут беспокоиться. Не волнуйся, Тинши позаботится обо всем. Беспокоишься о том, как развивать новые рынки, на которых еще нет филиалов корпорации? Развивайся вместе с СИЧИ и открой собственный агентский офис национального уровня. Это называется взаимная выгода от сотрудничества. Тогда ты сможешь не только оказывать местным структурам еще лучший сервис, но и будешь получать и другие доходы и премии. А также дистрибьюторские команды, если они будут выполнять определенные объемы, тоже будут получать дополнительные вознаграждения. В Теньши очень много путей получения дохода. Думаешь, это все? Конечно же нет. Если хоть в одной стране нет бизнеса Теньши, это не называется глобальным бизнесом. Тинши на космических скоростях охватит весь мир, в будущем для нас весь мир будет как один рынок. На этом рынке у тебя будет великий бизнес всемирного масштаба. Лучшая продукция и объединенные сетевые ресурсы со всего мира. Самый высококлассный и полноценный сервис. Не надо удивляться. В тень шить твое видение станет широким, без преград, а твой бизнес великим, без границ. Все истории успеха будут как маяк освещать тебе путь. Тебе нужно только двигаться вперед. И не останавливаться. Их настоящее, твое будущее. Так чего же ты ждешь? Постоянный, безграничный, интернациональный и наследуемый доход ждет тебя. Выбери теньши, не упусти свой шанс. Создай свое богатство, создай свое прекрасное будущее.